Бедный Гена крокодил, в дверях яйца прищемил, яйца грохнулись на пол, началась игра в футбол. та -дам! Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает исследовать мир игрушечки Starbase и делиться с тобой самой актуальной информацией по этой игре. Ну и в данном же выпуске я продолжу разбираться с редактором и продемонстрирую тебе все тонкости и нюансы при сборке своего собственного корабля. Совершенно верно, свой собственный корабль здесь можно собрать и можно собрать его вот в этом вот э, месте. Сейчас продемонстрирую, как оно выглядит у нас на нашей вот этой вот а, базе. На циферку 13 не смотри, у тебя может быть совершенно другой номер, да, так как баз здесь достаточно а, много. А, вот в этом месте можно собрать с нуля полностью свой собственный корабль. Называется это место Ship Design Workshop. Ну а пока не скупись, поставь, пожалуйста, авансиком лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по различным современным видеоиграм, таким, например, как Starbase и не только. но ну, а мы, конечно же, начинаем! Ну так да, а для того, чтобы войти в редактор, нам достаточно Подойти вот к этому вот щитку, который Здесь у нас находится, да, вот в этом большом холле И нажать на кнопочку Начать редактирование э, приватно Ну а гайдиков сейчас по, по созданию кораблей Не так уж и много, поэтому Будь готов к и тяжелому Исследованию вот этой всей механики Постройки, ну или же просто посмотри этот видос До самого конца, и я тебе покажу Расскажу о самых ключевых моментах Которые стоит учитывать, чтобы построить Свой корабль, и главное, чтобы он тебя Потом в оконцове летал, безусловно если ты не любишь этим заниматься, то можешь спокойно сходить в любой из магазинчиков. Да, здесь их достаточно много на главной базе и купить себе какой-нибудь готовый вариант и на нем кататься. Но учти, что при первой же поломочке, если ты не будешь разбираться с внутрянкой, собрать ты его, отремонтировать, да, и, например, разобрать то, что у него поломалось и то, что отлетело, не сможешь. В качестве примера для постройки я буду использовать вот эту небольшую летающую кабинку в стиле самый жесткий минимализм практически, да. Ну, а если вы э, хотите посмотреть смотреть Еще какие-то примеры, то вот здесь, вот в редакторе, можно назад нажать на файл, можно открыть стандартный чертеж, можно начать с обучающего корабля, который находится вот здесь. Вот он там разобран на запчасти у нас. А можно выбрать вот из этого списка готовый кораблик и поразбираться и по аналогии построить. Например, вот этот вот э, лабо, лаборер, да, как он называется, такой тоже достаточно самый простой из всех. Можно на него глянуть, потыкать какие-то элементы, посмотреть, что, где, как и связано. Но на что следует обратить внимание это это сразу же нажать вот на эту вот ориентацию твоего а, корабля и строить уже, соответственно, по вот этому вот а, заданному маркеру. Да, это у нас, значит, фиолетовое, отображает движение корабля вперед, то есть, соответственно, у вас голова должна быть здесь, да, хвост, естественно, сзади. А, это очень важно, потому что в процессе один модуль нужно будет тоже именно ставить в эту же сторону. Поэтому стоит знать, куда будет летать ваш кораблик. Просто нажимаете вот на эту вот вкладочку и смотрите. А вообще, обо всех вопросах вот этих вот деталях, обо всех нюансах я рассказывал в прошлом своем а, видосе. Пожалуйста, переходи по ссылочке в описании на плейлист по данной игре. Там ты найдешь много интересного годного контентика по этой игре и не только. Ну и, конечно же, начинаем мы постройку любого корабля а, с рамы. Рама делается из балок, которые находятся вот во верхней вкладочке. Есть огромное количество балок. Это наклонные балки, поперечные балки, да, это крестовины такие своеобразные, прямые балки, специальные балки и угловые балки из того что хочется отметить в этом всем деле что строить из этих балок нужно правильно именно использовать угловые варианты, чтобы у вас прочность вашего корабля была максимальная. Если же мы, например, будем лепить вот таким вот образом, да, из прямых балок, раз, например, балочку поставили к ней вот таким вот образом, прилепили здесь, да, то я вам скажу, что прочность вот этой вот конструкции будет гораздо а, ниже, если мы например, вот эту же конструкцию а, давайте ее отзеркалим вот сюда, вот этот вот уголок давайте его разберем немножко вот так на части и поставим сюда вот к этой вот части вот такой вот уголок цельный. Да, вот таким вот образом мы его, естественно, приклеиваем и приклеиваем сверху вот эту вот часть. Да, вот эта прочность вот этой вот связочки, да, вот этого уголка, она будет гораздо выше, чем вот у этого уголка. Но, в принципе, строить можно и так, и так, потому что по... не всегда будет получаться разместить вот такую вот конструкцию в вашем э, чертеже, в вашей задумочке. Иногда следует вот прибегать вот к таким ухищерей, что нужно именно лепить вот таким способом Сбоку к уже имеющейся вот такой балке Потому что по-другому реализовать задумку не получается Да, имеет смысл, смотрите, строить вот из таких вот балок Внешний, самый внешний каркас вашего а, корабля То есть, а, внутряночку где-то, если что-то нужно добавить и усилить Использовать вот такие вот соединения Да, никто не запрещает Можно использовать и тот, и другой вариант Как мы видим, вот у нашего вот этого а, лабора Есть тоже каркас, и он именно с внешней стороны сварен таким вот образом, что все балки, вот здесь, вот здесь кстати, упущение небольшое, да, он все-таки не идеален, но все равно старайтесь все-таки сваривать. И, да, я на своей личной практике а, протестировал, что прочность именно вот этих соединений, да, она гораздо выше, а, чем вот у таких, потому что вы сами видим, здесь, смотрите, крепление у нас, это 4 точки, да, давайте, если вот эту топору поднимем а, выше, здесь, нас, а, что у нас в основном здесь крепится, это вот эти вот 4 точки. Да, раз, два, три, четыре, которые встают у нас именно вот на эти вот, а, вот на эти тоже две рельсы, да, вот на эти вот выемки, которые здесь немножечко у нас, выйти выпирают. Да, и именно четыре точки крепления. Когда мы крепим вот таким образом, смотрите, почему у нас прочность выше, у нас, смотрите, крепятся не только четыре точечки, но еще и основание, вот эта вот большая, да, вот центральная часть, что, собственно, и дает нам больше прочности. Поэтому при постройке рамы, учитывая это в полной мере, строй внешние самые обрамление именно вот из таких вот связочек. Не просто так, здесь даны вот такие вот различные крестовины, различные пересечения и так далее. Лучше всего, конечно же, вести построечку, именно используя, особенно внешний каркас, когда строите, да и не только. Именно используя вот такие вот ба балки в купе именно с прямыми, а не вот такие соединения. Ну, это первая деталь, на которую следует там, обратить твое внимание, когда ты будешь начинать строить свой корабль с нуля. Да-да-да, потому что начнешь ты его строить именно э, с рамы. Но хотя находится умельцы, которые прям сразу же внутрянки строят, а потом уже ее закрывают. Ну и перейдем к нашему тестовому варианту и хоть что еще хотел сказать именно по постройке. Не стоит строить свой корабль именно из декоративных пластин, да, из пластин без использования балок. К балкам прикрепляются практически изначально все оборудование, а уже после, когда вы построите балочный каркас, нужно навешивать на него пластины, да, вот как у нас на этом тестовом сейчас варианте именно с внешней стороны и с внутренней, как вам удобнее будет, и все остальное оборудование. А какое оборудование, об этом сейчас мы и а, поговорим. Ну, во-первых, для того, чтобы ваш кораблик летал, ему потребуются а, двигатели. Вот те двигатели, которые использую я в данном варианте, это просто маневровые движки, но на них также можно летать, если ваша конструкция не сильно большая и можно а, ограничиться несколькими, например, тяговыми вот такими маневровыми сзади, у вас также ваш аппарат полетит, но не так быстро, как если бы, например, вы ставили нормальные какие-то а, квадратные движки, типа вот таких вот. Или же, да-да-да, в которых именно заключены Движки, да, они а что-то какое-то подобие Или же вот такой вот Квадратный двигатель, но это я уже немножечко Приукрасил, на самом деле двигатель выглядит Вот таким вот образом, а он тоже Состоит из нескольких частей, да Лучше всего на тягу сзади Использовать вот такие большие варианты Ну или же их треугольные Аналоги, эти все варианты Можно найти вот в этой вот вкладочке Под названием SpaceShip модульs. то есть это базовые модули Которые предоставили нам разработчики для для того, чтобы нам не пришлось самим клепать все эти варианты. И вот треугольный вариант двигателя, да, а в чем их разница и в чем их как говорится преимущество. А Треугольные движки можно располагать именно стабилированием, то есть вот так вот можно собрать, тут у нас четыре двигателя расположены, да, они занимают меньше места, но соответственно мощность у нас получится более рациональным способом распределена вот в небольшом квадрате, нежели мы будем использовать вот такие вот большие движки. У больших движков нет возможности стабилирования. Потому что у них коннектор для их подключения находится именно вот здесь вот сбоку, да, вот здесь вот а, снизу, а подключается каждый двигатель именно через коннектор по отдельности. Коннектор имеется в виду вот такая вот штуковина, она у нас называется еще точка крепления, которую можно именно э, устанавливать вот сюда, в эту часть, для того, чтобы э, ваш двигатель присоединить к сети, и он у нас заработал. Да, по-другому как-то мы его установить, к сожалению, э, не сможем. Да, ну и вот такая вот треугольная конструкция у нас получилась, да, как я и говорил, плюс у них в штабилировании, все выводы, да, вот для этих вот коннекторов, для вот этих точек креплений, они у нас, смотрите, распространены именно э, сзади получается. Соответственно, чтобы подключить сюда коннекторы, да, их можно вот так вот просто сзади размещать. Именно такой возможности у нас не предоставляет квадратный двигатель. Но квадратный двигатель, по-моему, один, он немножечко помощнее, чем э, треугольный, поэтому у него тоже есть свои э, плюсы. Думайте, ребятки, решать Ну и для понимания, как у нас что работает, я, конечно же, поставил сюда э, просто маневровые движки, да, на мой значит, тестовый вариант. И давайте сейчас заглянем во внутряночку, на что стоит обратить внимание при постройке вашей корабля. Конечно же, основное это у нас сиденье пилота, которое тоже собирается из нескольких частей. Это у нас сиденье и еще плюс вот эта вот спиночка, она, по-моему, тоже отдельно а, собирается. Нет, кресло пилота, к сожалению, в этих списочках не нашлось, поэтому можете просто-напросто его собрать. Собирается оно не очень-то а, сложно. Плюс уже по, по, по вашему желанию сюда крепятся вот такие вот подлокотники. Это тоже опциональная фишка. Если хотите, ставьте. не Хотите, нет, это не очень а, сильно важно. А, что действительно важно, так это а, следующие моменты. Да, например, мы движки расставили. Смотрите, по движкам а, обязательно должен быть спереди, обязательно должны быть слева, справа, сверху, снизу, а, сзади движки. Это для того, чтобы ваш корабль мог летать во всех плоскостях, то есть и вперед, назад. Да, например, сзади который двигатель, он будет вас толкать вперед, спереди двигатель будет толкать назад, этот будет влево толкать, этот вправо, а то, что снизу находится, будет толкать вверх и тот, что сверху находится, будет толкать вниз. Если же вы какой-то двигатель забудете установить да э, какой-нибудь, да то у вас не все элементы управления будут срабатывать. Например, если вы не установите верхний двигатель, ваш корабль не полетит вниз. Если не установите двигатель спереди, ваш корабль назад точно не полетит. Надо будет разворачиваться. Ну, а если вы боковые не, не установите движки, то ваш корабль разворачиваться на 360, да, э, вокруг своей оси влево-вправо тоже не будет потому что ему необходимо будут движки. Поэтому тоже важный момент, учитывайте это, то что двигатели должны быть расположены э, положены со всех сторон, чтобы ваш корабль был более отзывчивым и более управляемым. Ну и по внутрянке, помимо кресла, также основным, самыми основными пунктами будет установка а, вот такого вот бака. А, в данном случае мы рассматриваем аппарат без генераторной установки, хотя отдельный видосик, да, возможно, с движками на нее я сделаю, и как ее собирать. Да, самым тоже важным будет установка вот сюда вот топливного бака вот такого вот, да, он тоже у нас есть а, в рецептиках, он тоже есть у нас, по-моему, в модулях, да, где-то вот в этих вот вкладочках Так он называется, малый бак для ракетного топлива Это тоже модульная структура Которая у нас а, делится на три фрагмента Здесь у нас, значит, смотрите, идет левая часть Здесь у нас идет правая часть И вот он сам центральный бак То есть все у нас в основном, что мы здесь делаем Это модульные структуры, которые нужно а, правильно устанавливать Ну и ставите его а, внутрь вашего корабля, ну или снаружи Но я настоятельно рекомендую ставить его внутри Потому что вот эти штуки, да, всякие модули Они очень хорошо взрываются и разносят просто в пух и прах ваш а, корабль Ну для наглядности перейдем уже в более-менее Нормальный режим и долбанем по нему Вот таким вот образом а, Нашей с вами киркой, вы сами видели Что сейчас произошло, то же самое Будет происходить если же мы Ударим нашей с вами киркой а, По блоку батареи и сломаем ее Как видите наш, наш кораблик Вот этот просто разносит а, на куски После таких а, действий А это на что намекает на то что Если ты хочешь чтобы твой корабль сразу не взорвался Не устанавливай вот эти все модули а, С внешней стороны Потому что а, всякие легкие повреждения от игроков, например, в режиме до да, От вражеских э, Ну или же от NPC Будут именно вызывать фатальные э, Фатальные изменения в структуре твоего корабля Да, он просто-напросто развалится на части И ты ничего не сможешь э, сделать Поэтому устанавливайте все взрывоопасные модули Внутри вашего корабля Это тоже важный момент Стоит обратить на это особое внимание Помимо кресла нам потребуются, конечно же, органы управления Это вот именно вот такие вот рычаги да, Вот такого плана С полной амплитудой движения вот такого плана с центральной амплитудой движения Это означает то, что они возвратные Нажимаем кнопочку Он у нас, например, нажимается Отпускаем, у нас возвращается в исходное положение Да, это очень удобно для боковых маневровых операций А вот эти вот в основном используются для движения вперед И для движения назад То есть типа рычаги для, для увеличения скорости движения Но если рычаги это у нас более-менее второстепенная задача То на что стоит обратить внимание Так это вот на эти вот коробочки ну и, конечно же, вот на эту коробочку, да, это тоже основной вариант, без энергии у вас ничего, как говорится, не полетит и без вот этого бака. Следующим пунктом, вторым, можно сразу же смело искать батарею. Она называется малый, малый перезаряжаемый аккумулятор. Аккумулятор поставили, сиденье поставили, бак поставили. Можно следующим по счету ставить вот эти вот синие коробочки. Что это за коробочки такие? Это у нас, можно сказать, компьютер нашего корабля, э, в котором хранятся данные по двигателям и потому как этот э, компьютер взаимодействует с блоком управления а вот этот синенький это базовый блок Управление а, Органами движения, то есть именно Вот этими вот а, Трастерами, которые у нас по бокам Он тоже обязательно нужен, и самая главная Фишка, как его а, ставить Друзья мои дорогие, вот это не пропустите Прям очень-очень важно Этот самый блок движения, как я вначале говорил Для чего мы с вами разбирали вот этот вот Показатель ориентации корабля, когда мы нажимаем Он очень сильно привязывается К этой вот а, фишечке И по рисунку вот здесь вот сверху, да, можно Увидеть, в какую сторону показывают стрелочки а, в такую сторону вот по, относительно вот этой вот а, вот этого вот маркера и должен быть направлен ваш а, блок то есть если вы поставите его в обратном направлении у вас управление будет кривое поэтому ставить стрелочками вот этими нужно в соответствии с вот этим вот а, указателем для ориентации вашего корабля именно в ту сторону и тогда у вас будет все когда вы все сделаете правильно летать в том направлении в котором а, нужно естественно все эти вещи потом нужно будет запитать как запитывать? Легко и просто Просто нажимаете вот сюда, вот на кабеля и трубы Ну и проводите проводочку Между вашими а, элементами Проводить можно как угодно Тут нет такой привязки К последовательности Там, При работе с кабелями достаточно все просто и удобно Главное смотреть на то, чтобы Какие-то, например, батареи Или же вот это вот сиденье были подключены Об этом будет сигнализировать зеленый квадратик Который сменит синий, когда вы Подключите провод. Все Достаточно одного подключения и наш блог батарей уже а, работает точнее передают энергию именно вот по этому кабелю а, в сеть ничего страшного если вы также пустите кабель с задней его части он будет ровно также а, включен сразу же в сеть в ту же самую да да да и например а, если какой-то прибор подключен к переднему проводу он автоматически будет распознаваться проводом а, с задней стороны и то есть он будет говорить о том что у вас также вот к этому проводу и подключена вот эта вот панелька когда передняя поэтому сеть здесь Общее, да, как хотите, так и проводите Главное, чтобы в рамках эстетики Как вам понравится Следующий пункт, это трубы, которые можно поменять Именно в выборке Кабелей и труб Вот здесь вот есть вкладочка выбора трубы Да, берем, вот переключаемся И мы, друзья, с вами прокладываем трубу Вот таким вот образом То же самая механика, как при работе с кабелями Именно к движкам подводятся и энергия И трубы Вот, например, построили вы такой Нажимаете на клавиши управления, а оно у вас не летит. Какие могут быть проблемы? Сейчас я как раз таки продемонстрирую. Проблем может быть очень-очень много. Для того, чтобы это понять, давайте откроем мой самый первый тестовый чертеж, который я, да, на котором я, как говорится, тренировался. И посмотрим, какие же здесь я ошибки допустил. Да, вот это вот грабина, грузовой кораблик, домой, значит, очень криво сделанный, да, очень много в нем ошибок. И смотрите, на что стоит обратить внимание. Как тут только вы сделаете, да, свое творение, свое произведение, вздохнете, типа такие, все, можно лететь. Ни хрена, друзья мои дорогие. Смотрите, что может быть а, такого при постройке. А очень важно всегда обращать внимание вот на этот вот инструмент проверки прочности вашего а, корабля. С помощью него-то и можно выявить все проблемы, почему ваш корабль а, не летит. Нажимаем правой кнопкой мыши и видим, что здесь у нас дохренища просто проблем. Это все, ребятки, из-за того, что... Что неправильно была сборка но сделана именно модульных каких-то частей этого корабля. И он чисто из-за этого у нас ни хренашечки не полетит. Шип, а, фактор и коэффициент. Мы видим 0,076. Тысячных. Это капец, как мало. Чтобы ваш корабль полетел, вот этот вот коэффициент, вот обратите внимание, дорогие друзья, это очень важный параметр, вот этот коэффициент именно должен быть не ниже одного. У меня до одного, смотрите, тут как до луны пешком. И чтобы, допустим, это все сделать как надо, и чтобы полетело, нужно здесь вот эти все красные квадратики устранять. А чтобы устранить вот эти вот все пол поломки, достаточно просто на них кликать повторно. Вот так же правой кнопкой мыши нам будет писать здесь где-то не хватает болтика, здесь где-то не хватает еще болтика, то есть это говорит в основном о том, что надо усилить прочность нашего корабля или же где-то есть какие-то а, зазоры. Очень важный, ребятки, нюанс. Вот тут я сейчас сразу покажу мою большую ошибку, чтобы вы знали и не повторяли моих ошибок. При проектировании здесь движков, вот этих вот маневровых, которые по бокам, я допустил глобальную фатальную ошибку. Вот, ребятки, такого быть не должно. Сейчас я вам кусок, например, вырежу какой-нибудь, да, чтобы было... Немножечко попонятнее. И мы с вами посмотрим. Да, вот вырезаем часть. Вот это бы мне вот эту боковушку бы мне сейчас отрезать от него. Вот таким вот образом. Да, вот мы смотрите, что сделали. Что я сделал, друзья мои дорогие. Вот она ошибочка. Я прикрепил да, чего я как раз таки в начале видео не говорил, делать то, что не, см... не клейте на пластины, вот на эти вот, вот у нас пластины идут, а вот это вот балки, учитесь различать пластины от балок, надо крепить вот это вот устройство да, вот эту точку, знаете, для подсоединения движков именно вот к этим балкам да, непосредственно, а не к пластинам как сейчас было у меня, и в этом то вся основное разрушение целостности структуры у меня и а, произошло, да, если бы я на Например, просто вот этот движок а, поставил на балочки каким нибудь вот таким вот образом, чтобы у меня хотя бы одна из его сторон находилась на балочке. Ну, например, пускай он будет вот так вот. Это было бы гораздо правильнее. Ну или чтобы его одна из частей сторон находилась на балочке, да, с другой стороны была еще одна балочка. Сейчас, кстати, я продемонстрирую. У меня тут в модулях уже есть более-менее правильный вариант. Так, где у нас крепление? Вот у нас крепление мало. Это, ребята уже повторный вариант правильного крепления. Да, ребятки, вот так делать. Ни в коем случае а, нельзя, как я здесь сейчас вам показал Вот это, ребят, неправильный вариант крепления, да Я тут на наде пронадеялся вот на эти пластины А вот это, вот, ребятки, правильный вариант, как нужно крепить, например, даже вот эти вот точки, да, опорные к балкам Вот таким вот способом, друзья, правильно нужно крепить И у вас будет максимальная, как говорится, прочность конструкции То есть здесь у нас вот эта вот плиточка, да, она лежит ровно, она точнее лежит прям по центру Сейчас я отсоединю и проверим. Она прям лежит вот, вот на этих вот балочках, да, на краях этих балочек, да. И это правильный вариант, когда мы будем крепить автокрепежом, например, да. У нас даже в этом случае а, пробьются болты именно там, где нужно, и именно вот из такой конструкции получится сделать более, более, более качественный корпус нежели вот из такой, так что ни в коем случае не делайте и не допускайте вот таких вот корявых ошибок иначе ваш корабль просто не полетит как это и произошло у меня в случае вот с этим вот кораблем, ну и когда вы осуществите проверку вот именно через этот инструмент, вы найдете все ошибочки, да пока что конечно же это не на русском языке, мне лично надо было это все дело переводить, со всем этим знакомиться, но никогда не игнорируйте вот этот вот пункт это самый важный инструмент он поможет вам именно а, построить довести дело до конца да обратите на это внимание то есть просто кликайте где-то говорю болтики надо прикрутить вот здесь как например вот здесь вот вот эти вот желтые это конечно же менее а, приоритетные по важности пункты да которые на которые некоторые из которых можно проигнорировать но в основном а, они вот в основном указывают например насколько будет а, от этого страдать видимо целостность да насколько из-за вот этого из-за вот этой вот э, недодумки это скорее всего предупреждающие штучки на которые тоже стоит обращать внимание но в первую очередь всегда старайтесь устранить красные, потому что красные это самые критичные моменты дочитайте да, переводите, ну а если ты соберешь все правильно, э, картина должна быть примерно вот такая когда ты кликаешь вот через этот инструмент на, левую, на правую кнопку мыши у тебя должно, должен быть коэффициент быть хотя бы вот ну, не ниже единицы, вот например в моем случае 1.106, это говорит о том, что твой корабль точно при этом коэффициенте прочности корпуса полетит, ну а если ты, да, и как видишь у меня здесь по минимуму вот этих вот предупреждений которые тоже по идее нужно бы поправить но это уже не столь критичные факторы это в основном те а, нюансы, которые а, снизят прочность твоего корабля до вот 1.06, как в принципе у меня сейчас в данный момент и имеется ну если мы нажмем на левую кнопку мыши то в идеале прочность должна быть конечно же а, выделена зелененьким как вот сейчас у меня, да, но вне в некоторых местах у меня она немножечко страдает, да, в некоторых местах надо бы ее подусилить, как вот здесь вот внутри, но это, скорее всего, последствия от подсвечения лампочки, которую я здесь внутри разместил. Да, после того, когда вы все проверите и у вас все вроде как будет идеально, стоит сесть, конечно же, за баранку вашего пылесоса и проверить, летает он или же в этом же корабле, в отличие от того, который мы уже смотрели, есть еще вот такая генераторная установка. Она тоже обязательно будет, да, в ваших путешествиях, потому что именно через нее осуществляется загрузка загрузка вот этих вот топливных стержней э, вот в эту вот систему их обработки и взаимодействия с ними о по ее постройке по правильной я конечно же расскажу немножечко попозже в следующем видео В следующем видео расскажу про правильную постройку движков и по правильному креплению потому что с, я если честно с ними тоже долго мучился да и, и при неправильной постройке движков при неправильном их креплении ваш корабль также не полетит как надо именно на движках потому что движки просто-напросто не включится, поэтому ждите следующую серию. Конечно же, по этому поводу я запилю небольшой гадик, как же правильно нужно построить движки, чтобы их можно было еще и цеплять на ваше творение. Ну и что ж, если вы сделали все правильно, садитесь за кресло пилота, да, убирайте свою, значит, и убирайте свою монтировочку свою и пробуйте, да, тыкаем вперед, у меня это через shift делают, и наш кораблик летит, черт возьми, да, жмякаем, например, мы вниз, наш кораблик движется вверх. Все верно, все правильно, жмякаем вперед, летим в ну что ж, а на сегодня это пока что вся информация по постройке корабля. Если же ты считаешь, что можно было что-то еще добавить важного, то смело пиши мне в комментариях, предлагай. Я этот момент, конечно же, возьму на вооружение и, возможно, в следующем видео опубликую более подробную информацию по постройке своего собственного корабля с самого нуля. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры, приятного всем геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует!